дорогие мои меня зовут радагаст и сегодня у нас будет деконструкция такого элемента создания персонажа как установление начальных значений основных параметров звучит может закручено но на самом деле там все просто и об этом все знают для начала обратимся как как обычно к истокам если открыть самый первый буклет нулевой версии «Подземелья и драконов», то там нам черным по белому написано, что у каждого персонажа есть шесть основных параметров. Это всем известные к сегодняшнему дню. Сила, ловкость, сложение, интеллект, мудрость и харизма. В каком они порядке упоминались в правилах и вписывались в лист персонажа, менялось вообще от версии к версии, но никаких концептуальных побуждений к тому я там что-то не углядел. Поэтому давайте будем считать, что это как бы не так уж и важно. А чтобы установить, с какими именно параметрами нужно начинать игру каждому игроку, кидается шестигранный кубик. Потом он же еще и еще раз, и эти три значения суммируются и записываются значение. Дальше оно практически не растет никогда, кроме особых каких-то квестовых штук, которые все равно так или иначе мастер выдумывает. И так происходит шесть раз. Вот бросили кубики, так у нас записано, скажем, сила, ловкость, сложение и так далее. Первое у нас пойдет в силу, второе в ловкость, третье в сложение и так далее. Вот, так, значит, бросили, посчитали, записали, персонаж готов. Ну, то есть, как персонаж? Конечно, персонаж еще не готов, для него все еще только начинается, но готов некоторый базис его игромеханической составляющей. Важно понимать, что на самом деле это работало, ну, и, именно так и никак иначе. Не потому, что так оно было задумано, или связано со всеми прочими частями игры, или что без такой накидки никакого олдскула никогда и ни у кого не может получиться. Так было, потому что так было. Это самая первая, напоминаю, настольная ролевая игра. Ее авторы Понятия не имели, ни как ее нужно проектировать, ни по большому счету что там на что влияет, ничего такого не было, но так действительно происходило. И мы вот сейчас вспоминаем как это было, даже не с нами, а с людьми прошлого или позапрошлого по сравнению с нами поколение, для того чтобы вообще просто выяснить как оно было и откуда оно идет, а не для того чтобы научиться что-то делать лучше, как сейчас многие думают. Мы, в этом смысле, археологи, они а там расхитители саркофагов. Какой стиль создания персонажа провоцирует подобное накидывание, догадаться несложно. Во-первых, это все сравнительно просто. Несколько бросков вообще можно заменить на один, если взять сразу несколько кубиков в руку. Сложение чисел до двух десятков в сумме проблемы тоже, в общем-то, ни у кого не вызовет. Получается просто и быстро. Это значит, что если персонаж у нас отдаст неспящим судьям душу свою, мы можем буквально за полминуты накидать другого ему на смену. во-вторых многое отдается на удачу. выпадают сплошные шестерки получится у тебя могучий персонаж выпадают единицы получится совсем наоборот. и в самых главных на удачу отдается то какое число пойдет в какой параметр. И если хорошо кинулась сила и плохо ловкость, то значит так и будет, поменять местами им нам не дают, правила не дают, мастер может дать. Из этого следует что? Что концепцию персонажа надо выдумывать, завязку, ну, какую-то задумку, надо выдумывать уже на месте, глядя на полузаполненный лист с шестью числами на нем. Можно сколько угодно вещать о том, что воины с низкой силой, и маги с низким интеллектом имеют право на существование, кстати, это тоже зависит от версии правил, сейчас об этом скажу, в некоторых такие не имеют. Но если уж очень хочется вот по пути еще на игру, хочется поиграть и э таким богатырским туповатым увольням из села Хромы и Хаты, а из шести чисел двузначными вышли только мудрость да интеллект, а сила вообще тройкой, то, ну, в общем, концепцию надо либо напильником дорабатывать, чтобы там из самолета пароход э, получился, или все-таки отбрасывать и брать другую. Я не хочу пока что сказать, что одно лучше другого, но обращаю ваше внимание, если накидывание идет вот по хардкору с полной случайностью, у вас может просто не получиться сыграть ту роль, которую вы сыграть хотели. И дело не только в игромеханической эффективности, там, в манчкинизме, но и в обычной прагматике. Если вы хотели, там, не знаю, расслабиться и послушать, как играют другие, и, вставляя свое веское «я его бью», а получилось, что плюсовая харизма из всей партии только у вас, то, как бы то ни было, а социальным остаться не получится. Ну, либо, опять-таки, можно там, с кем-то договориться, перемигнуться, поменяться персонажами, но это уже не правило, это что-то сверху. Прошла пара лет, настало время версии Холмса. Ее правила относительно накидки главных параметров, если бы их писал не Холмс, а Успенские, звучали бы так, чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное. То есть сначала накидка шла вот как она шла в, в нулевой версии, а дальше, скажем, маги с слишком уж большой силой могли отдать несколько ее пунктов и немножечко поднять себе куда более нужный интеллект. Правил было несколько довольно-таки бессистемных, там ловкость, скажем, нельзя было понижать, сложение и вообще нельзя было трогать ни вниз, ни вверх. А для остального были разные курсы, там 2-3 пункта жертвы давали 1 пункт бонуса. Это было, на мой личный взгляд, не совсем честно и помогало очень мало. То, что мы только что сказали про выдумывание концепции после получения чисел, в общем-то, осталось в силе, только из уж очень уж сильного священника можно было выжать, ну, хоть какую-никакую мудрость, сделав его слабее. В версии Молдвия осталось почти то же самое, только курс был всегда два к одному. И то же самое, в общем-то, можно увидеть у Менцера. Это же можно увидеть у Менцера и даже потом у Олстона. И э, параллельно вот Менцер, он ввел условия на вхождение в класс или в расу. То есть уже не просто воинам важна была сила, а воинов с силой меньше девятой просто не бывает. Их в этот класс таких слабаков вот не пускают совсем. Фактически все эти правила ведут не очень вежливо и тонко, но ведут как бы, подталкивают к тому, что если у тебя выпала высокая сила, иди уже воины, не выделывайся. Кое-где это так вот... Прямо вот честно и написано, кое-где немножко замаскировано, но так есть. Это своеобразный стиль игры, к которому надо быть готовым и игрокам, и мастерам. Желание поиграть, оно ж, в общем-то из разных мест расти может. В том числе не просто там потратить вечерок и потусить с друзьями, а может, скажем, хотелось сыграть какую-нибудь определенную роль, в которую хотелось бы вот вжиться, исследовать какой-то какой угол сеттинга, ну скажем, я не знаю, псионику в темном солнце как следует такую, с конструкциями, с вестниками, не для слабонервных и спешащих. Может хотеться и вот именно ее сыграть. Может хотеться сыграть, э, ну я не знаю, эльфом-паладином именно вот у этого именно мастера, потому что по слухам вот именно у него здорово получается нагнести таким персонажам личную драму. Может хотеться в конце концов просто разобраться глубоко в какой-нибудь забурумной системе магии, или в совсем простом случае может хотеться просто побыть пару часиков крутым и клевым и разрубить все гордиевые узлы проблем, которыми так наполнена обычная жизнь. А потом кидаешь кубики дрожащие руку в первые 5 минут сессии, а там единицы все сыпятся и сыпятся. Лузером тоже играть можно, но может быть обидно, если ожидаешь изначально другого. Я к чему, собственно, веду? Системы в данном случае недостаточно, поверх нее должны быть какие-то заплатки. Мастера можно попросить поменяться персонажами или вообще заново накидывать, пока не получится, еще что. Но рассчитывать на решение игромеханических проблем внеигровыми методами, это, скажем честно, геймдизайнерский мовитон. Обычно часто клеймят обратные случаи с социальными проблемами, которые пытаются закидывать кубиками. Ну, знаете, там вопросы типа, как нам выгнать с игры Васю, он всех заманал, и ответы типа там, скорми его, Тараски. Но вот, вот так вот наоборот, это тоже плохо. Мы как бы тут вот наворотили, черт знает чего в правилах, а ты иди к мастеру на поклон, он все равно там все э, исправит. Исправит, все правильно, но можно было сразу было сделать как следует. Универсальный путь здесь только один, это мастеру заранее, до игры, еще до того, как все как бы вошли вот в игровой э, формат, так скажем, четко просто всем сказать, что вот есть вот такой вот нюанс, будьте, пожалуйста, готовы. И некоторые мастера так действительно делают. Дальше у нас идут продвинутые подземелья и дракон которые содержали э, в первой своей э, редакции уже не один, а целых четыре метода накидывания основных параметров. А во второй инкарнации так, их было вообще 6. В первой методы можно найти в книге мастера, что э, забавно, у Менсера и у прочих это была э, книга игрока, если там делилась. А, но во второй редакции она снова ушла в э, книгу игрока. Значит, из вот э, первой версии, из первого 1 d 4 метода, они малоизвестны, поэтому давайте о них расскажу поподробнее. Метод номер один. Это 6 раз кидается по 4D6, кубик с самым нижним значением убирается, остальные суммируются и 6 чисел расставляются, как хочет игрок. Второй метод, это 12 раз кидается, но по 3D6, 6 наименьших сумм убираются, остальные расставляются как хочет игрок. Видите, вот эти два метода, они э, призваны решить то, что не нравилось, видимо, людям в первых, э, ну, в нулевых и в первых э, правилах, что э, порядок фиксирован правилами, а не игроку. Третий метод, это значения пишутся в фиксированном порядке, но на каждую делается 6 6 разных бросков 3d6. И четвертый метод создаются обычным методом вот из базовых подземелий и драконов 12 различных персонажей, из которых игрок выбирает одного. Для того чтобы понять, насколько все запущено, можно посчитать, сколько раз нужно кинуть один кубик ради создания одного персонажа этими методами. Методов 4. Это 24, 36, 108. И 216. Какие из них были более популярны из этих методов, я не знаю. Это было до меня, и я в эту версию, я ее читал, но я в нее, э, ну, за одним, может быть, исключением, не играл. Ну, тогда точно не играл, потому что я не знал, что существуют ролевые игры. Вот. Но э, методы эти явно не обкатаны на практике. Очень как-то... Ну, мне слабо верится, что люди действительно делали 216 бросков для создания одного персонажа. Без всяких там хитрых оптимизаций. Это во-первых. Во-вторых, они довольно сильно искажают статистику. И в-третьих, они, ну, как бы, они вообще натирают игрокам мозоли еще до начала игры. Во второй редакции, уже более близкой мне, я начинал именно с нее, методов шесть. Это, первый, это обычный из базовой ДНД. Именно вот в фиксированном порядке. Второе это в фиксированном опять-таки порядке, но на каждый параметр по два броска 3D6. Не по 6, по 2. Э, третий метод это 6 бросков, но расставляет суммы игрок. То есть как бы, видите, немножко, немножко все, э, градус такого вот э, кидания сотен кубиков, он снижен существенно. Четвертый метод это 12 бросков, 6 из них отбрасываются, остальные расставляет игрок. Пятый это 4 до 6 с откидыванием меньшего и расставлением э, игроком. Именно этим методом пользовались почти все ДМы поголовно именно тогда. И именно этот метод выжил потом, э, ну в общем, ну почти, ну до наших дней в общем-то дошел. И шестой это все параметры получают 8 пунктов на халяву, каждый. И к ним можно добавить как угодно 7 результатов бросков по 1d6 у меня тоже только позитивные впечатления от попыток именно этот метод использовать, особенно если достаточно кубиков, получается такое как бы ну, физическое действие, что вот их вот именно руками можно расставлять физически. Что-то вот в этом такое есть, в том, чтобы по игровому столу и по своему листу персонажа чего-нибудь такое вот физическое подвигать. Самый популярный метод, то есть пятый, его узаконили в тройке. И забавно, что в пути снова вернулись на несколько методов. А именно там есть следующие пять. Первый метод ⁇ это стандартный, как в тройке, ну или пятый метод ⁇ воды на втором. Второй ⁇ это классический, так называемый, это шесть раз по 3 до 6, но расставляет игрок. То есть ха, классический, но не, не настолько уж классический. Третий это героический, новый введенный ими метод, это 2d6 плюс 6. То есть мы считаем, что как бы на одном из кубиков уже выпал максимум. Расставляет опять-таки игрок. Четвертый метод по костям, то есть нам дается 24 кубика, и их можно расставлять по параметрам до бросков. И в сумму все равно потом идет верхняя тройка, ну если, если больше чем 3 попало на 1. А дальше, то есть как бы, это довольно неплохой метод, как бы он комбинирует э, шанс с планированием. Ну, они пытались и действительно, действительно получилась хорошая комбинация. И пятый метод ⁇ это метод покупки. То есть все параметры получают значение 10, не 8 как в э, прошлой редакции, а 10. И его можно снижать или увеличивать, получая или затрачивая какие-то там особые пункты по замученной таблице, которая нужна только для этого и больше ни для чего нигде не используется. Последний метод это такая попытка впрячь в одну телегу и ДНД с ее желанием чего-нибудь накидать и этим чем-то поиграть. И полноценные системы с настоящей закупкой на очки, так называемые Point Buy. В первую очередь это губс и Fusion или Fusion, хотя двухполовинная АДНД, которые я пропустил, тоже вполне очень хороший пример -то. И в таких системах таких очков иногда там сотня, а иногда там несколько сотен. И тратятся они планомерно на что угодно. Там вообще в принципе все создание персонажа это такой вот у нас есть бюджет. И этот бюджет мы потихоньку потихоньку тратим на различные способности. Это метод совсем не для слабонервных и уж точно не для спешащих. Но именно он позволяет с некоторой долей умения игрока и наличия нужных дополнений игровых создать Именно того персонажа, который нужен и который соответствует задумке. То есть, собственно, в общем-то, оцифровать концепцию. Тот идеал, который должен быть, э, э, должен быть в уме у практически всех э, геймдизайнеров. Но опять-таки из-за сложности такой метод годится в те игры, где персонажи не гибнут по 5 раз на сессию. И их создают один раз и оставляют надолго. В четвертой ДНД было три метода. Это уже известный метод накидки с 4 до 6 и отбрасывания минимального. Второй был метод возни с циферками по хитрой табличке. И еще один метод был новый для этой версии правил. Это был метод стандартного набора чисел. До этого такой метод использовался только для монсов. То есть нам просто дается список там 10, 11, 12, 13, 14, 16, если не ошибаюсь. И значение из него нужно как-то расставить и начать к ним потом уже добавлять, отнимать всякие расовые поправки. Не ушла от этого и пятерка. Там стандартный набор уже выглядит как 8, 10, 12, 13, 14, 15. И возня с табличкой подается как активность здорового человека, хоть после накидки, хоть после использования стандартного набора. Это концептуально, ну, ну, ну не совсем правильно. То, что куча методов объединили в один, это, конечно, хорошо. А то, что позволяют сэкономить на кубиках, чтобы потом ползать еще по таблице полчаса, которая, опять-таки, таблицы, которая больше никогда ни для чего нужна не будет, это, на мой личный взгляд и на взгляд здравого смысла, представителем которого я здесь являюсь, это Плохо. Что еще хотелось бы по этой теме вообще добавить из собственного опыта? Мне лично всегда казалось странным и попросту нечестным, что во всех этих дурацких таблицах по купле-продаже Родины, чем больше параметр, тем больше за него платить надо. Хотя поправка вот этот штраф или бонус, он растет совершенно линейно, по единичке за каждые два пункта. То есть лучше всего брать вообще персонажа с самыми средними значениями ввести. И потом их уже вытягивать за счет классов, раз шаблонов и так далее. И получится в сумме больше всего. В тех редких случаях, когда я использовал Point Buy, я давал просто 80 очков. И пусть делают игроки с ними что хотят. Получалось, как мне кажется, хорошо, быстро, без лишних табличек. Единственной целью которых является, в общем-то, понимаете, задержка игроков до игры. Ну, если не считать какой-то там мифический баланс и реализм, но они все равно не существуют, так что можно их не считать. Из хороших правил по накидке упомяну э, еще одно из системы Hackmaster. Была такая мало чем выдающаяся игра, начавшаяся как шутка, но потом нашедшая себя. И одно правило там очень хорошее, я его называю правилом трактирщика. Это если при создании персонажа получилось совсем уж такое негабельное нечто с сильно низкими значениями, то игрок может все равно... Закончить, как бы хотя бы в общих чертах описать такого персонажа, дать ему имя и отдать этот листик мастеру. И дальше сделать настоящего уже персонажа, здорового человека, которым он будет пользоваться. А мастер дальше уже когда-нибудь на этой именно сессии, ну или на следующей, использует этого персонажа в качестве какого-нибудь прохожего, стражника, продавца, трактирщика или еще кого-то. Кого-то кому не повезло, кто тоже хотел, кто тоже стремился, кто тоже видел всех этих героев и хотел совершать подвиги, но не подтвердило, не, не случилось. И, по-моему, это очень милое правило. Оно позволяет очень красиво развалить ситуацию, которая все равно так или иначе происходит в настоящей жизни. На этом все. Спасибо за внимание. Мы разбирались сегодня с накидкой персонажей в разных версиях правил подземельй и Дракона, с мимолетным заходом в другие системы, в основном похожие. Вывод я даже не сформулировал, он напрашивается как бы сам собой. Чем больше у вас уклон в то, что вы выдумали до того, как бросаете кубики, тем меньше рандом должен иметь возможности вам это испортить. А если заранее ничего нет, то чем больше рандом добавить, тем лучше. Вам же только и поможет. Вспомните что-то еще хорошее из ваших любимых систем, которые я не назвал. Пишите комменты. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.